приехали в отель Аква Виста. Смотрю, здесь есть Fun and Sun tui концепция. Поэтому пойдем посмотрим. Ну, сюда приводится, конечно, не только Туи, туроператоры, но и другие. Друзья, вот в этом отеле, соответственно, есть интересная фишечка, что здесь есть концепция Fun and Sun, туевская, да, но если вы сюда купите тур от Анекса, вы не будете участвовать в этой концепции, то есть у вас будет специальный браслет, если вы будете у Туи, и вы будете пользоваться детским клубом, развлекательной программой и всем остальным, а если купите у любого другого оператора, вам доступ закрыт, поэтому данный отель лучше приобретать с туроператором Туи, чтобы у вас был максимальный набор услуг. Друзья, ну, в общем, переживать уже не стоит. Я сейчас решил все для вас проверить. И получается, что его анекс и не продает. Поэтому можно купить только у вот Тую. Цену вы видите. И все услуги будут. Итак, друзья, кстати, посмотрите, какой гигантский бассейн есть для спортивного плавания. Здесь также есть фитнес-клуб, вот в этом отеле. Что из минусов? Сейчас пообщался с семьей, с детьми. Говорят, что до пляжа, конечно, не очень комфортно ездить на автобусе, не с большой коляской. Вот, и, к сожалению, пока, говорят, все детские клубы, они не работают, хотя они здесь заявлены. Но я думаю, это пока, но, как бы, начинаем сезон, там посмотрим. Знаете, что я все говорю, как есть, поэтому... Обращая на все эти токости и моменты особое внимание.